Черт возьми, я тут, ребятки, зацепил одного зомбака, и тут просто весь ад на меня, ребятки. Так, так, я смотрю, ты уже пришел, да? Ну что ж, по такому случаю мы начинаем наше прохождение Minecraft 1.14 и продолжаем выживать. Так, ну для начала давайте-ка я схожу на рыбалочку, немножечко мне надо наловить рыбешки, так как и пополнить мои запасы рыбы, а то они у меня заканчиваются. Ох ты, как быстренько, я не ожидал, что такой сегодня будет клев. а это значит, что у меня, наверное, будет сегодня хороший день, даже смотрите, какую-то миску поймал, ну и дальнейшее, допустим, добыча дерева, давайте будем немножко древесины, да, обыденными делами займемся ну и конечно же тростничок как же без него то да то есть тростничок нам очень где пригодится поэтому собираем его по приоритету ребятки сначала у нас банальные задачи которые мы делаем практически каждый день не, не переживайте я вас этим сильно напрягать не стану Ну и, конечно же, ребятки, самая основная мысль данного видео и данной серии ⁇ это постройка портала, ребятки, ВАТ. Строим сегодня портал в ад И, конечно же, в сам Ад мы также успеем сходим. Поэтому, ребятки, все будет сегодня и все будет скоро. Так что смотрите, наслаждайтесь. В аду нам будет самое главное найти это адские наросты, которые нам нужны для создания зелий. Так, ну что ж, давайте передохнем перед очередной, так сказать, глобальной стройкой и продолжим на следующий день. Так, доброе утро! Доброе утро, Майнкрафтер. Хватает скорее ресурсы и погнали же. Строить что-нибудь. Да, но для начала надо эти ресурсы добыть, как обычно, друзья, в шахту. Так, и что ж, нам, то, что мы добыли в шахте, сейчас мы быстренько переплавим в печках. А, добыли тут мы, значит, железо, золото и всякой остальной булыги. Это мы все на пережарку поставим. Нам потом для строительства все в хозяйстве пригодится. Итак, вот такой у нас, значит, колодец получился. Точнее, не колодец, а яма, как хотите так и называйте. И это у нас ямка под нашу будущую, под наши будущие врата в ад. Строим, ребятки, врата в ад. Вот я уже построил основание. И сейчас будем здесь размещать наш, на, наши с вами ворота я люблю их строить, ребят, в классическом таком жанре, в классическом стиле. Это вот так вот два блока снизу, два блока чуть повыше. И на все про все у нас уходит 10 блоков обсидиана. Это, ребятки, самый минимум, из которого можно построить врата в ад. Ну что ж, давайте еще немножечко здесь все приукрасим как следует. Сейчас вы увидите, какие мои мысли в моей голове по этому поводу. Мои мысли, мои скакуны И вас пришпоривать нету нужды Ну что ж, ребят, вот такое у нас изваяние получилось Практически получилось Но мы еще, ребята, это доделываем Нам нужно сделать окна а Нам нужно установить автоматические двери Ну как автоматически, чтобы они сами закрывались, открывались Я, наверное, поменяю их на железные Чтобы их никто не выбивал случаем Да, вот такое, ребят, у нас получился домик да, Под наши ворота А внутри уже стоят врата, чтобы у нас никто не выходил отсюда Просто так, да, я поставил специально эти двери Ну что ж Последний, давайте займемся приготовлениями А конкретно нам нужно зачаровать Наше снаряжение, проверить оружие Да, вот как у нас стреляет арбалет все отлично, да, давайте его зачаруем чтобы у нас наносил по максимуму Дамаг, давайте зачаруем меч Давайте, ребятки, прокачаем Броньку, то есть мы, ребят, конкретно Готовимся, потому что на сложном уровне На сложном уровне, ребят, играем А на сложном уровне в идти Это реально самоубийство, да Если ты не подготовлен, туда пойдешь. Так, зарядим все как следует, ну и все, ребятки, давайте зажигаем. И давайте уже совершим наше, а, наш переход в другое измерение, ребятки. В, идем в ад, или как его еще называют нижний мир. Погнали! Да поможет нам Всевышний Дракон Так, ну что ж, ребятки, вот мы и в аду Значит, с какими трудностями Мы можем здесь столкнуться В первую очередь, конечно же, ребятки, это огонь Ну и, конечно же, ресурсы, которые нам нужны Это, конечно же, кварц Который вот сейчас мы собираем Также я не отказался бы от какого-нибудь света камня. Также бы я бы еще что-нибудь поискал Но самая основная цель – найти адский нарост, друзья Так-так-так, вот это у нас ифрит Ифрита опасны тем, что они стреляют на большое расстояние Но я специально для этого этого и взяла арбалет, чтобы перестрелять любого грёбаного Ифрита. Так, ну что ж, вот там у нас сразу двое. На, чё, получай. Больно, да? Больно? Не хотелось, да, тебе встретиться со мной? А я пришел. и Ах, там вас даже двое. Нихрена себе пулеметный обстрел. Ни... Вот этого я точно не ожидал, что меня так будут жарить. Да, надо, ребятки, срочно адский нарост искать. Знаете почему? Потому что... А, куда я порвалился, А, черт возьми, чуть ноги не переломал. Хорошо, что жив остался еще. Блин, очень опасно что-нибудь оставить в аду. Так, а тут мы тем временем пробрались в крепость. Тут у нас, значит, сундучки, а в которых могут быть ценные ресурсы. Так, надо посмотреть, что у нас там в сундучке. А потом пойдем дальше. Давай-ка глянем что здесь. Опа, ну, ничего такого особенного, разве что только конская броня нам очень хорошо пригодится. Но ее, насколько я знаю, можно вроде и так крафтить, а хотя я могу ошибаться. Вот это я понимаю, вот это я и ждал, вот это мне и нужно. Адский нарост аж целой грядки просто. Вот этого мне просто хватит на всю мою оставшуюся жизнь. Сейчас давайте, ребят, соберем его. Так, ну и что, по, -по пути, конечно же, захватим еще всяческие разные... Декоративные блоки Например, у нас вот тут есть блоки магмы В строительстве пригодятся Ну что ж, ребятки, давайте домой Опа, свинозомби, ты как здесь оказался? Ты как это сюда прошел? Ну вот так вот, ребятки, у нас из того мира попадают к нам Разные э, друзья Да, такие интересные, как свинозомби Вот этот И, Ну он безобидный, если его не трогать А так, в принципе, можно их сюда выманивать И здесь их умерщвлять Для каких-то, для добычи Какого-то дополнительного лута так, ребятки, у меня тут есть лошадка, которую я уже приручил. Осталось только на нее седло и броню повешать. Но броню-то я ей уже принес. Вот, пожалуйста, давайте экипируем. Во, как она у нас выглядит в золотой броне. Шикарно. И, кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто какое имя дал бы моей лошади. Я со временем его присвою, ребятки. Чье имя наберет больше всего лайков и голосов своей лошадки через бирку. Да, ребятки, так тоже можно делать. Ну что ж, давайте займемся другими делами. Значит, не только же нам в ад ходить. Давайте что-нибудь еще себе придумаем. Вот я все-таки наконец-таки замутил варочную стойку Это та самая, которую я спер в деревне у жителей Да, не, той, не в той, которая рядом стоит, а гораздо дальше в деревне Просто у тех самых безработных бездарей Так, ну что ж, ладненько, у нас уже зельева... зельеварение пошло полным ходом Сейчас мы, значит... Делаем э, обычные зелья Да, точнее уже не, не обычные А зелья водного дыхания Я сейчас сделал, они нам пригодятся Ну и еще много всяких зельй, конечно же, я сделаю Самых необходимых, которые нам помогут Итак, пришло время заглянуть к нашим курочкам Посмотрим, как они тут поживают да. Ну что, как тут вам поживается Как тут вам живется Давайте-ка мы вас попробуем, поразмножаем Опа, цыпленок появился Давайте-ка еще попробуем кого-нибудь. Оп, еще один появился цыпленок Вот так, ребятки, происходит процесс размножения кур В моем курятнике Да, то есть... Они мне нужны для нескольких ресурсов. Ну, в частности, это тоже перья. Ох, как много яиц нанесли они в этом сундуке. У меня тут несколько стаков уже. Вот. Это же, конечно же, перья, которые нужны для производства стрел. Которые очень нам нужны. Особенно, допустим, в Нижнем мире, в Аду, в которой мы вот недавно были. Но мы еще, кстати, ребят, за сегодняшнюю серию туда разочек сходим. За дополнительными ресурсами нам нужен светокамень. Нам нужно все. Ну что, курочки мои, раздавайте, размножайтесь. Я попозже к вам зайду. И соберу, что мне нужно от вас. Все, пока что я вас оставляю. Живите, наслаждайтесь и радуйтесь. Давай, брат, а куда ты выбежал? Так, ребятки, испробуем зелье медленного падения. Все, ребятки, внимание. Я, как и Карс, прыгаю с башни и медленно падаю. Вот так вот, ребятки, зелье медленного падения действует, кто не знал. Я, если честно, до этого еще ни разу не использовал. Поэтому сейчас тестирую. Полезная штука тоже так же. Если мы будем бегать в аду, то никогда не упадем. А, точнее не разобьемся, да То есть очень полезная штукенция Используйте, ребятки, с удовольствием Так, ну давайте немножко отвлечемся, да И займемся а, небольшим обустройством Нашего дома Я давно хотел сделать автоматический свет А при появлении кварца у меня появилась такая, ребятки, возможность Все основано у нас на датчике, конечно же, дневного света Который будет работать а, при наличии света Или же при его отсутствии, да Так, вот там я уже дома внизу поставил лампы Вон они у нас стоят, да То есть каждая, с каждого угла по одной лампе. Четыре штуки получается. И вот здесь давайте сейчас воткнем датчик дневного света. Да, который, кстати говоря, можно перестраивать на ночной режим, что я наверное сейчас и сделаю. Так как нам будет э, лучше отслеживать вот так вот, ребятки. Я просто на него класснул правой кнопкой мыши, и он нас отслеживает ночной. То есть, когда у нас нет света, он наоборот работает. Такая вот фишка получается. И тем сам запитывает наши лампы. Вот так, ребятки, у нас еще уютнее стало. С, С каждым разом хата становится наша гораздо уютнее. Так, что тут у нас из зелий? Так, зелья, смотрю, варятся... Все хорошо, готовимся, ребятки, к следующему походу в нижний мир, то бишь в ад. Ну и давайте, ребятки, сделаем все основные, все основные дела, которые нужны при зелье варенье. То есть наполним колбочки водой, эту бы у нас емкость тоже наполнить. Давайте разместим зелье с водой и поместим самый наш главный ингредиент, это же, конечно, нарост нижнего мира. Ну что ж, ребятки, в пути и снова в бой, как говорится, да? Он у нас не последний, но, ребятки, не легкий, а сложный. Так, вот наши зелья, да, зелье, значит, у нас ночного зрения, оно нам позволяет видеть, видите, на каком большом расстоянии, это круто. И зелье, сопротивление огню, что тоже позволит нам бороться с любыми практически врагами. Но вот эти скелетики, кстати говоря, да, они нас все равно будут продамаживать, поэтому с ними нужно аккуратненько. Так, завалили мы одного. Вот там смотрите, сколько их. Это причем не обычные скелеты, а это скелеты, ребятки, э, изсушители. Они гораздо сильнее, чем обычные скелеты. И неплохо очень дамажат своими мечами, да. То есть, плюс еще у них эффект из сушения. Ну что, не ждали, да? А я пришел, как обычно, я прихожу только тогда, когда я подготовлен. Просто так я не прихожу. Ты чё там, думаешь, ты такой один, что ли, издалека можешь меня расстреливать? Ну-ка иди сюда, так, сейчас эту сначала твоих всех перестреляешь, Шестерок, которые здесь ходят, тебя типа охраняют ты сейчас тоже получишь. Вот что мне, ребят, нравится стрелять из арбалета, то он, что он прошивает всех насквозь. То есть, несколько целей, да, вот видите, я сейчас его задел из скелета, который сзади пробегал. Это просто офигенное имбовое оружие, которое, ребят, надо правильно использовать. То есть, когда на вас идет толпа противников, арбалет самое то, потому что он прошьет всех, кто будет у него на пути. Видите, стрела как, как минимум двоих точно прошивает. Так, ну и давайте, ребятки, основная цель это побольше надо, надо, надо добывать стержни фритов. Мы сейчас, ребят, специально подготовились для этого, да. Я наварил зелик сопротивления огню. Огонь меня не берет, но вот удары, кстати, если мы близко подходим к эфритам, к этим, они нас будут дамажить, поэтому мы близко не подходим. А тут у нас опять скелетик. Ну что ты? Что ты на меня бухуешь? У меня есть супер щит, который не пропускает. Ух ты, ну что, двоих? Да их двое, что ли, было в одном? Ну ничего, у меня на всех найдется расправа. Черт возьми, я тут, ребятки, зацепил одного зомбака, и тут просто весь ад на меня, ребятки, сагрился. Вы посмотрите, сколько зомбей они меня готовы разорвать, и они мне кажется, это сделают Вот-вот, ну что ж, ребятки, давайте мы не отчаиваемся Нам нужно выдвигаться, пошли, ребятки Я вижу, вот там мои, у меня ворота стоят обратно Нет, что-то я упал, блин Так, нужно срочно убегать отсюда Так, интересно, зомби будут за мной прыгать, эти свиньи Так-так-так, аккуратненько, черт Да это что-то, а так, что ты будешь делать, мой лут Мой лут, он прямо улетел в лаву Возвращаемся, друзья, за лутом Надо срочно его забрать Смотрите, сколько здесь этих зомбарей, этих свиней Капец, нам тут просто не выстоять Вот там, ребятки, дальше а, мой весь разбросанный лут валяется. мне нужно сейчас его пробраться, а вот через этих свиней никогда не пробраться. Черт, что чё делать, что делать-то? А? Надо как-то их обманывать срочно. Это не может все пропасть так. Я так долго добывал это все. Мне хотя бы забрать стержни фритов, которые я фармил. А Остальное это вообще пофигу. Так, так, так. Ну ладненько, сейчас попытаемся как-нибудь здесь застроиться быстренько, да? Вот так вот, ребятки, имейте в виду, как только затронешь одного свинаря, все за тобой сразу же сгорятся, причем они агрятся вообще по всей карте. Что-то я тут думаю поменяли сейчас. Смотрите, какая толпа, и все прям за мной бегут. Нет, убегаем, убегаем. Так, так, так. Осторожнее, аккуратнее. Им надо срочно восстановить здоровье. Я так понимаю, даже мои все, б... даже мои все бутыльки, мои все зерки не помогают, ни хрена в этой ситуации. Очень жестко они дамажат. Даже я вот с яблоком сейчас хожу, да. Я съел золотое яблоко. И, и то еле-еле сдерживаю удары. Да. Свина зомби очень сильный противник. У них удар мечом, не знаю, один сразу же несколько сердец отнимает, даже несмотря на то, что ты находишься в броне, Черт возьми, как же их много-то, а? Черт возьми, это напор просто не остановить, опять меня сливают, Черт возьми, друзья, черт, это просто полоса невезений, я никак не могу забрать свой лут, что ты будешь делать? Так, да, надо немножечко экипироваться чем-нибудь и снова попробовать попытку сделать, отобрать мой лут, мне хотя бы взять стержни фритов, ну и там что получится, ребятки. Мой сегодняшний поход, я смотрю за как-то неудачно, блин, вашу ж мать-то. Отдайте мне мой лут. Отдайте мой лут, гады. Отдайте мой лут, свидари я просто, у меня, ребят, бомбит уже от того, чтобы я постоянно сливает. Уже некоторый раз захожу, и меня сливает, ребят. Все, на меня сагрился весь ад. Я, наверное, сюда приду не скоро. Ну что ж, наш поход в ад сегодня окончился неудачей, тем более полосой неудач. Потому мы приступаем, ребятки, к обыденным делам. Хватит, я уже смирился, то есть пофигу, просрал так просрал. Ну и тут, видите, нас уже сразу ждет успех. Я только не успел пойти в шахту и наткнулся на несколько алмазиков. Да, алмазики нам пригодятся. Мы снова сделаем а, алмазную кирку, которую у меня отжали... И снова будем нормально добывать, нормально ломать блоки. Так, ну что ж, алмазиков немножко добыли. Сейчас, ребятки, тут в пещере я поковыряюсь. И мы дальше продолжим заниматься нашими обыденными делами а, в Майнкрафте 1.14. Ну а вы пишите, ребятки, комментарии, как вам сегодняшняя серия выжива выживаний и моя полоса неудачи. Это, ребятки, первый раз такое. Я давно не помню, что меня так жестко нагибали в соло игре. Но опять-таки напоминаю, что у меня сейчас хардкорный режим, а потому здесь все очень достаточно жестко. Тихо-тихо, кого-то я здесь видел. Ты кто тут? Я ж знал, что ты за углом стоишь, а? Ты что, этот меня караулишь, да? Иди сюда. Нифига, вы видели, в какой броне скелет стоит, а? Я тоже хочу такое. А ну отдавай броню. Отдавай броню, говорю. Отдай броню сюда. Отдай я то что хочу. Откуда ты здесь в подземелье в какой броне ходишь? Я вообще чуть не голенький бегаю, а ты тут в такой броне. Вообще оборзел. А ну давай, отдавай штаны. Штаны отдай. Дай мне мои штаны. Ты меня забрал, мои штаны. Возвращай обратно, гад. Вот. Забрал, ребятки. Я у него свои штаны. Вон они лежат. Ладно, вот, они мне пригодятся. Ох, ты ж ё-моё, нифига себе тут сколько паутины. Там походу и у нас спаунер пауков находится, друзья. Да, да, да, так оно и есть. Пауков здесь просто немерено. Вы смотрите, сколько здесь пауков. Это, ребятки, хорошая находка, потому что я могу таким образом через спаунеры здесь стоять и прокачиваться в со временем. Но пауков, конечно, здесь дофига. Надо здесь эту местность всю осветить, чтобы они у нас сильно слишком много не, не спавнились, и от меня. Что? Меня сложно пробить. Они еще ядовитые гады такие, а? Это, ребят, необычные пауки, которые поверхности ползут. Да, это какие-то пещерные. Они еще умеют отравлять очень жестко. А, причем неважно, какая на тебе броня. Вот у меня реально пол сердечки сейчас осталось. Если меня сейчас вдарят, то я труп. Ну что ж, ребятки, хватит уже на сегодня фармить. Давайте-ка я сейчас вернусь домой и будем потихоньку заканчивать сегодняшнюю серию. Ну и, конечно, ребят, жду ваших комментариев по поводу сегодняшней моей полосы неудач. Я надеюсь, в ближайшее время мы восстановимся и все у нас будет нормально. А планы мы сегодняшней серии, ребятки, выполнили. Мы сходили в ад. Мы нафармили томатского нароста Кстати, стержни и фритов я забрал Там в количестве 12 штук Я их нафармил, это очень-очень хорошо Даже несмотря на то, что ад сейчас к нам враждебен Мы со временем к нему, ребятки, адаптируемся У меня есть уже план, как там все так сделать Чтобы мы этих зомбарей валили просто пачками И, возможно, в ближайших сериях, друзья, вы увидите Что я придумал насчет того а, В противодействии этим свинозомбарям Которые нам мешают а, жить а, в аду так что, ребятки, смотрите, э, не пропускайте серии, и все, ребятки, будет, все увидите. Ну что ж, играйте, ребятки, только в самые крутые топовые игры, конечно же, в Майнкрафт, ну и всем приятного геймплея!